Энергии хватает? Я вел вас в городскую систему солнечной энергии. Сейчас вам нет равных в Марк сити Эх. Как было и раньше. Эх. Но с призматическим усилителем Левальтов станет у меня на пути. Получит ожог, который не забудет. Начиная с мэра. Всем ждать моей команды. Назад, Бэйнинг. Бэйнинг. Прости, Бэйнинг. Но мы пользуемся тем, что сейчас нет солнца. Кто первый? В который раз? Чо вам, Таракен? Будет немного больно Патинс Он Мэшинс Композиторы Алан Гарсия и Норм Кэниел Режиссер Оливье Йонгерлинг Карты раскрываются. Автор сценария Шон Джара. Мы еще встретимся, Майк. И следующий раз будет последним. Спасибо. <смех> это рихтер мне нужна помощь как можно скорее сегодня ты особенно настойчив мэнинг ну конечно как я мог забыть вщину смерти твоего отца. Вот тебе подарок. Давай, Флэш! И... Кто включил блендер? Пейн. Ты мешаешь правосудию. Я намерен арестовать тебя, Мэннинг. Намерены? Ха, насколько серьезны ваши намерения? Ты что? Не вынуждай меня, Мэннинг! Хватит угрожать мне арестом! Сколько раз мы спасали этот город? Не лезь ни в свое дело! Борьба с преступлениями моя работа! Тогда работайте лучше! Успокойся! Это было последнее предупреждение! Стоит ли связываться с этим суперполицейским? Хватит о нем! Я снова опустил Пейна. Ты спас меня! Это чего-то достоит? Да а! Могли бы помочь? Ты слишком усердно занимаешься этой вечеринкой. Шарк, завтра особый день. Может человек раз в год отметить день рождения? Хоук, а что же мы праздновали 6 месяцев назад? Полгода. А это ретро-диск в июле. Да, три четверти. Я вот о чем подумал. Шарк, займешься убранством? У меня кое-какие дела. Кинг, надуешь шары. Лайнес, выскочишь из торта и споешь. Что? Аксель, будешь следить за порядком. А! Хоть бы кто-нибудь напомнил о фейерверке. Что за вечеринка без фейерверка? Где-то там Пейн, а ты думаешь о дурацкой вечеринке? Что ж, ладно, ну тогда возьмешь на себя напитки. Акси, ты можешь хоть ненадолго забыть о Пейне. Я не могу забыть, что он погубил моего отца. Немного проедусь. Если ты еще не купил мне подарок, одежда сойдет. Разве я что-то не так сказал? Так или иначе, ты заплатишь Пэйн. Умеешь починить. Что-то пробито, что-то расплавилось. Плазменный двигатель разбит. Груда металла. Что с тобой? Не хочу об этом говорить. Хм. Ладно, что ж, хочу показать тебе кое-что. У тебя захватят дух. Я назвал это пять 5000. Ты на таком еще не летал? Блеск. Хранилище здесь и здесь. Если смазать этим бластер, он войдет в эту сталь, как нож, входит в масло. Мне нужно все тебе рассказать. Это весьма сложная машина. А в чем дело? Пейн использует смазку, которую украл отсюда. Протоджет связан с твоей системой наблюдения. Я вижу Пейна. Ты не можешь забрать его. Уже забрал. Но ты должен узнать, как он действует. После того, как схвачу Пейна. А -а -а! Быстрее! Быстрее! Mm. Маннинг! Босс, это легавые! Mm. <смех> Сейчас! А это что такое? Может пробить что угодно? Получай! заплатишь за то что сделал с моим отцом отец и сын день и месяц смерти один и тот же как поэтично <свы> Тормоза ah. <свес annum> mm. uh. неисправны <свес annum> ah. Ah. Мэнинг, может, хватит? Чаланча ватсу! А! Я попрошу взбить тебе подушку, когда вернешься в тюрьму. Невероятно. Мэнинг поймал флеша. Всем когда-нибудь везет. Вообще-то мне будет его не хватать. После того, как мы уберем Мэннинга, мы вытащим его из тюряги. Как дела? Отлично. Этот город мышленый. Его жуки почти неуловимы. Но когда появился Мэннинг, я понял, что они действуют как прибор обнаружения. То есть нам ничего не стоит выследить. И его. Мэннинг уничтожил мое логово. Мы уничтожим его убежище. По-моему, справедливо. Что скажете? Что это? Игрушка. Ребята, смотрите. Эж был одним из самых опасных представников. Я рад, что посажу его за решетку. Я поймал его. Рихтер может говорить что угодно. Что случилось? Вы бы знали, будь вы там. Эй, ты ведь не звал нас с собой. Что ж, теперь ваша очередь. А я немного отдохну. Ха-ха, ты вернулся. Что наденешь? Хаук! Это и наше место. Было. Оно выполнило свою задачу. Пойдемте. Я создал эту команду. Может, пора ее распустить? Держи. Если решите не возвращаться, хотя бы будет что вспомнить. А? Я yeah, здесь для того, чтобы выполнить то, что нужно. Значит, здесь они были все время. У нас под носом. Сравнять все с землей. Мне хорошо заставлять гостей ждать. Выходите, где вы там? Мы приготовили для вас подарок. Я говорил тебе, что наша следующая встреча будет последней. Вы глупцы, рассчитываете поймать меня в моем доме? Невероятно. Заставить нас уйти. Я никогда не видел его таким. Именно. То есть? Его отец. Пэйн. Именно в этот день, 10 лет назад, от взрыва погиб его отец. А поэтому он так себя и повел. Да. Что он сказал перед тем, как выгнать нас? Что-то вроде это было наше место. И что оно выполнило свою задачу. У Акселя была только одна задача поймать Пейна. Ему понадобится помощь. Остал. Я думал, ты появишься здесь намного раньше. Сказывается, возраст, Пэйн. Когда такое творится не до дня рождения? Нет боюсь, эту схватку ты проиграл. Окончательно. Сомневаюсь. Ты был не прав, Аксель. Лучше быть с нами. Что вы здесь делаете? Еще спрашиваешь. Оставайтесь здесь. Я за Бейном. Ядро не то Отсюда не выйти, Пэйн! Спайдер сделал из бластера или бомбу? Понятно. Чтобы убрать меня так же, как моего отца. Лайонес, назад! Не могу разрядить. Я хотел убрать его, но бомбу я не взрывал. Почему я должен тебе верить? Сейчас я сражаюсь с тобой не сидим. Кто же ее взорвал? Я не знаю. Аксель, надо уходить. Мне нужна правда, Пейн. Кто? Узнаешь это сам. Супер Убив Пейна, ты не вернешь своего отца! <Стит> Джоа! <Стит> Испарилась, Аксель. Тебе повезло, что я не сделал то же самое с тобой. Спасибо за звонок. Я не одобряю твои методы, Мэннинг, но Пейн хотя бы за решеткой. Наверное, было трудно, Аксель, а? Вообще-то, проще простого. <связь> <связь> Посмотрите, эй, все не так плохо. Ли снова придется пустить нас к себе в свое имение. А? Может, ты хочешь это забрать? <свес> Эй, мой торт уцелел <свес> <свес> Эй, мое ухо Это будет мой наихудший день рождения А по-моему, он надолго запомнится Пошли, начнем праздновать в Мэнни Я угощаю Готов. Форсированное воплощение Акселя Мэнинга завершено. Пусть начнется вторая фаза. Перезвони, сейчас я решаю важную задачу. Выберите то, что вам нравится. Нет. О! Попробуй, выбери. Хочу быть здоровым, но что делать, если я люблю поесть? Ха, идеальное место для проверки моего нового прибора. аль он машинс. Композиторы Алан Гарсия и Норм Кеннелл. Режиссер Оливье Гьонгерлинг. Дистанционное управление, авторы сценария Грэг Лайн и Том Пьюгер а? Лайнес, радиоактивный остров на DVD Надо сказать Кингу и Хоуку, что теперь они звезды Надо сказать, ты молодец. Отлично получается. Все равно до тебя мне далеко. Я восхищаюсь <свист> тобой. <свист> Есть человек, который не склонен мною восхищаться. Теперь я могу совмещать бизнес с удовольствием. Чем не удовольствие? Знакомься с моей новинкой. Осторожно! Что это? А! На пол! А! Спасибо, пожалуйста. Я вижу львов, тигров и медведей. Отлично! <связь> Все это очень странно. Что скажешь, Мэнинг? С его помощью я смогу контролировать любой электронный прибор. Пойдем займись ими! Что же ему нужно? Ему нужно то же, что и всегда! А! А! Я за Пейном! <связываю> ну, держись, Лайза! А! Ау! Ау! Ау! Хе -хе -хе! Ну что скажешь, а? А ты что скажешь восьминогий? Ваш выбор, ваш выбор, ваш выбор, ваш Эй! выбор, ваш Эй! выбор, ваш Эй! выбор. Салат на обед, а Пейн на десерт. Не знаю, зачем я это надел. Фейн! Фа? А! Компания, делающая частотные модуляторы, и завод компьютерных чипов были ограблены. Посмотрите, вот кого видели свидетели. Ха, здесь флэш и спайда еще уродливее. Что будем делать? Судя по всему, он посылает положительный заряд огромной силы. Ему нужно что-то противопоставить. Я. Ты попытаешься его найти? А, да. Мне не по себе после случившегося. Скажи, ничего, что я это взяла? О, нет! Лайза, я бы хотел показать вам Лэндбок Сити. Я бы тоже хотел. Э, сверху. Мы будем парить над толпой. яркое солнце, ветер, море. Когда мы вместе с вами... Эй! Оба варианта ничего? А что же делать? То, что делаю я. Откажи обоим. А, может, сначала небо, потом море? А... Как настроение? Эй, со мной и будет интересней. Посмотрим. Вперед. Вы с кузиной очень похожи. Иногда даже слишком. Вы слайны с близки? Да, еще с детства, когда жили в Бразилии. Но знаешь, мне кажется, что она не воспринимает меня всерьез. Лайза, мне это знакомо, поскольку я красивый, все считают, что я не слишком умный, хотя на самом деле. Фейн. Я... Именно. Даже он уступает мне. Нет, Фейн, на экране. Осторожно. Ландмарк Сити. Я намерен еще раз доказать свое могущество. Недавно пострадало мое жилище. Мне нужны средства на ремонт, а именно один миллиард. Если я его не получу, готовьтесь к худшему. Город нашел Пейна. Вперед! <соспит> Смотри! Что будет со школой? Давай в грузовик. Я остановлю каток. Руль заклинила! Мой тоже. И тормоза не работают. Кажется, Клей Индастрис. Где Ли? Не знаю. Побыстрее. Прибор, который мощнее, чем частотный модулятор Пейна, почти закончен. Мы едем. Ну как? Ничего. Пейн все предусмотрел. Подожди, внутри катка есть ручное управление. Откуда ты знаешь? Я люблю технику. Надо направить каток, на грузовик. Понял. Мы столкнем их, прежде чем они успеют разрушить школу. За это наше первое свидание. Хоук, давай. Есть! Порядок. Maggot. Держись, Карен. Вы вдвоем спасли школу. Как мне после этого произвести на нее впечатление? Не надейся. До встречи, Ули. Поздоровайтесь с новым боссом. Лей, пора научиться убирать за собой. Нужны устройства, которые разрушают. Имеется что-нибудь. Держитесь как можно дальше. Нет уж, извините. Эй, эй, в чем дело? Это начало конца, Мэннинг. Не будет подвластно все. Небо, море, каждый дюйм, Лэндмарк-Сити. <свес> Теперь я вне твоей чистоты. Внутри последние детали. О. Гаррет, как ты думаешь, зачем все это понадобилось мистеру Ли? Не знаю. Эта комната обычно заперта. Ли придумал для нас новую одежду? Ну, держись! Быстро отсюда! Они заблокируют мой пульт! А? Вот что мы нашли, босс! Вы никуда не поедете? Да! Я здесь. Вам не помешает лишний человек. Присоединяйся. <г> <icing> <plates> Угрозы Пэйна в адрес Ледмарк Сити не пустой звук. Мы знаем, что он на все способен. Он сказал, что ему будет подвластно все. Небо, море, каждый дюйм. Он явился в торговый центр, чтобы проверить свой пульт дистанционного управления. Я знаю, куда он отправится, чтобы получить то, что ему нужно. И потом начать атаку. В Aerotec. Там делают самолеты, суда, танки. Кинг, можешь войти в их систему. Уже да, занимаюсь. Отлично. Спасибо. Скажи, сайонара, астоловиста, бэйби. Бай-бай. Познакомившись с Шарком, девушки забывает обо всем. Используя энергию этого устройства, я смогу потом создать... Несколько мини-приборов, связанных с одним источником энергии. Принцип... Нетворк. Ты в этом разбираешься? Да. Помочь? Да. Нет. Да. Отнимем конфетку у ребенка. Подлодка, реактивные истребители танк только что были украдены из Эрротек. Сейчас узнаю их схемы. Если прикрепить к ним эти мини-приборы, Пейн не сможет ими управлять. А основной прибор замкнет его пульт. Вперед! Начинаю поиски. Танк на 10-м Самолет приближается с Юго-Востока. Подлодка входит в порт. Поем на пересечении 8 и 3. -й. Девушки — это одно, долг другое. Удачи. И тебе того же. Я больше ей понравился. Из одной команды. Вижу подлодку. Надо как-то попасть на борт. Справа клапан. Через 20 секунд подлодка пустит торпеды, танк пошлет мега снаряд, а самолет покроет радиоактивным облаком центр города. Так ничего не усвоил, Мэннинг. Усвоил. И очень скоро ты в этом убедишься. Джоа! А! А! А! А! А! А! Побегу туда. Может, нужна моя помощь? Наргирую пульспейн. Ну. Торпеды готовы к пуску. Сомневаюсь. Начинаю выброс радиации. Не спеши. снаряд. Снаряд! Нет! Теперь хорошо бы его остановить. Прости, пошли счет, мистер Ули. Мне бы десяток глазированных. Нет! Не получается? Вот теперь все будет по-честному. Хотя какой ты честный. <плодисменты> <плодисменты> Надо же! Говорят, кошки падают на лапы Сейчас мы это проверим Не переживай! Это отличное упражнение Спасибо Что я могу сказать? Увидимся, Магин. Лайза, иногда мы ссоримся, но если хочешь остаться, пожалуйста. Спасибо, но это твоя команда, не моя. К тому же мне давно пора стать самостоятельной, верно? Это не означает, что Лайза не будет связана с Лей Индустриш? То есть, у Ли есть проекты в Южной Америке. Компании нужны такие, как Лайза с головой. Mm -hmm. Остальное у нее тоже ничего. Потом увидимся. У нас свидание. Посмотрим телевизор. Пульт мой. Нет, нет, мой. Пульт мой. Дайте его мне. Немедленно отдайте. Но... Уже снял Да, эта культура заставляет тебя задуматься Тут есть одна вещь, которую я бы хотел увидеть Это там Потрясающе а! Это меч Чолан Его нашли недавно в ходе раскопок вблизи Гонконга Его выкопали Болтушане для первого воина Чолан Чуолопана Согласно легенде, обладатель меча наделяется мистической силой. Может тебе здесь работать? Почему все в этом музее такие высокомерные? Альфа Тинс, Он машин Композиторы Алан Гарси и Норм Кэниел Режиссер Оливье Йонгерлинг Меч Джолан, автор сценария Бен Таунсен но я бы сказал, что это не просто высокомерие. трогать экспонаты. Надо забрать у них меч. Драгон. Ты задумал это ограбление, Дрэгон. Еще не время, Мэннинг. Тебе не нужно было вмешиваться. Горчицей Все это очень серьезно У того, кому нужен этот меч, явно недоброе намерение По сравнению с ним, Пейн будет не более чем карнавальным шутом Пейн шут? Он всех распугает Аксель, я проверяла в музее свой новый диджикам. Ну и что дальше? Подожди Кинг, сделай наезд на хвост. Хм, сейчас узнаем. Это знак Яо Федерейтед. Калгромират во главе с магнатом Терренсом Яо. Яо помогает сиротам. Да, и его штаб в Гонконге. Так, вперед! А, Аксель, на этом ты до Гонконга никак не доберешься. Мы полетим. Пять билетов до Гонконга? Не понял, мы что, выиграли в лотерею? «Кто здесь говорит о билетах?» Поскольку мистер Ли сейчас в Австралии, ему, ему не, не о чем об этом знать. А! Сенсоров, mm -hmm. а -а -а, куда направляемся? Думаю, сюда. По-твоему, что мы просто войдем в офис Ял и заберем меч? Я не намереваюсь входить. Подождите. Порядок. Извините. О, у него, наверное, миллионы. 32 миллиарда, если быть точным. Дарен Ял. Аксель Мэннинг. Простите, мистер Яо, мы не отнимем много времени. Вчера в Лэндворк-Сити было ограбление, и вертолет Яо Федерейтед... И к нему причастен вертолет Яо Индустри, да. Его угнали две недели назад с моего аэродрома. Надеюсь, кто-нибудь вернет этот меч Джо Лоу. Меч Джо Лан? Да. Мне очень неприятно, что вы проделали такой путь впустую. Позвольте устроить вас на ночь в моем отеле. Спасибо, но... Вы имели в виду и обслуживание, а? И видеоигры? Шарк Хоук. Оставайтесь. Завтра праздник Гуан Гонга, Бога воинов. А также затмение Шестой Луны, имеющего место раз в три тысячи лет. Именно. Великолепно. Спасибо за предложение. Мы согласны. Вам нужен лифт Би королевские апартаменты. Подозреваю, тут что-то не так. Нельзя спускать глаз с Яо. То есть? Я спущусь отсюда в стиле Шарка. Вперед! О! Странный звук. А -а -а! остановок явно не предвидится не работает помоги а -а -а. не получается где сейчас шарк а -а -а! Да! шарк, где ты? на 55-м, такая скорость мы с Холком в лифте, он вот-вот разобьется быстро в шахту, останови его понял спасибо <связь> не переживайте дождя не будет я сейчас помочь Первый храм Джолан. Место рождения Джолан. Сам Чун Ло Пан основал этот храм. Здесь он выковал меч Джолан. Откуда ты все это знаешь? Мой отец рассказывал. Уже лучший, Аксель. Удар все равно не получается. У меня были лучшие учителя на свете. Когда-нибудь мы отправимся в храм Джолан. Монахи научат тебя тому, чему научили меня. Джолан! Наша мечта не сбылась. здесь музея. Что ж? Нет. Храм священное место. Мы оставим вас живых. Вы еще можете нам пригодиться. <свяк> <свяк> Это не по мне! <свяк> <свяк> О. О. Где мы? В ловушке. О, Беду, ты выступаешь мне на ноги. Шарк меня толкает. Где твои чувство ритма? Знаете, у этой работы явно есть свои недостатки. Еще бы твой зад у меня на лице. Я уехал. За ним. Мы с должны что-нибудь придумать. Я пытался мне дать ниндзя -яо украсть меч из музея. Попытался снова здесь. И вот результат. А если бы меч был у вас? Мы оба знаем, что для человека его мощь слишком велика. Я бы вернул его. С какой стати нам вам верить? Потому что только вместе мы сможем вовремя остановить Яо. Не один год мы и главы криминальных кланов Гонконга боролись друг с другом, но завтра все изменится. Все вы будете работать на меня. Этого не будет! С наступлением затмения в меня войдет высшая энергия Джолан. Я стану неуязвим, непобедим. Я буду править всем миром. Нет. Меч! Мы слишком тяжелые. А -а -а -а! Судя по всему, мы попали не на тот круиз. Убийцы. Она пять футов толщиной Не стены мешают вам Вы в плену своего разума Ваш дух освободит вас Да? Скажите, как? сказали что я могу пригодиться когда я завладеет энергией меча все мы станем бессильно перед ним только не надо говорить кингу как ему поступать здесь вся история Джолан один из иероглифов может сказать нам где совершится ритуал война посмотрите Моего отца был такой. Это костюм Джалана. Он усиливает энергию Джалана. Надень его. В схватке с Яо нам понадобится любая помощь. Здесь есть долгота и широта. Ритуал должен быть совершен точно в момент затмения. Есть! Это место в центре Гонконга, прямо в башне Яо. Не на чем ехать. Нам никак не быть там вовремя. Воина Джо Лам не остановит расстояние или время. Видимо, вы дадите нам какой-нибудь странный мистический совет, да? Кое-что получше. Встречаемся у башни Яо. с нами заодно по крайней мере сейчас я вызываю энергию воина да войдет в меня дух джолан Поздали. Церемония не завершена. Я усильнее, но он еще уязвим. У него нужно забрать мяч. <свес> Вот так! Тебе повезло! Ты удостоился чести пасть первым от руки нефритового воина! Мог стать воином. Я мог править миром. Ничего, Яо. Еще попробуешь. Через три тысячи лет. Храните его. Эй, этот прием, обезоруживший Яо. Я думал, что только мой отец умеет это делать. Так... Это он вас научил? Дрегор! Как ты? Ты как будто увидел призрак. Возможно, моего отца. Кто доставит нас обратно в Лендмарк-Сити до того, как Ли узнает, что мы брали его самолет? Вообще-то немного поздновато. Мистер Элл! как он здесь оказался. Мой самолет посылает сигнал. Я узнал, что его угнали, когда покидал Австралию. Нам нужно было как можно скорее попасть сюда. Я отомщу тебя, Мэннинг! Раньше, чем ты думаешь! В чем дело? Вы о том, как мы не дали одному психу забрать меч, чтобы править миром. Вздули кучу ниндзя! Остановили падающий лифт или нашли святилище в храме. Все как обычно, М.Л. <связываем> Почти свободное падение! Ну смотреть на вас растяпца одна. Эй, упадешь? Кто на кого смотрит? А -а -а -а! Посмотрите, да это сама вечность! Куда ведет этот туннель? Это ты? Ты его прорыл? А? Животные всегда чувствуют опасность. Говорил влево Что они здесь делают? Покончим с ними Я и без этого зверька вижу, что дело Плохо Alphatins on -A. A -A. A -A. A -A. A -A. Композиторы Алан Гарсия и Норм Кеннел. Режиссер Оливье oh, Йонгерлинк. Подземный мир. Автор сценария Шон Джара. надолго задела моя машина ага. Нет. не бойся Видишь, малыш, Хоук не даст тебя в обиду. Да! Кто это сейчас меня обнюхал? со мной бывает такое. Не этот газ. Видишь трубу? Давай туда. <Свы> <Свы> Сначала было слишком хорошо. Сыром и говядины, пора открыть рот и сказать. А, эй, отдай! Понятно, почему мы пока не нашли логово Пейна, оно под землей. Туннель, по которому ехали Спайда и Флэш, наверняка ведет туда. Если он ведет к логову, куда ведут трубы? Ратуша полицейское управление, скоро прямо в эти здания по нашим стальным трубам хлынет лава. Вот когда я возьму власть в свои руки. Остается лишь пробурить последний туннель к подземной лаве и приготовиться. Э, есть одна небольшая проблема, босс. Буровая машина выдержит шар, но человек, к сожалению, нет. Я никогда не думал о вас, как о людях. Спасибо. Да? Э. Найдите кого-нибудь, способного выдержать шар, или оборостаете, как сосульки в августе. Я попросил Кэра такое-что сделать. Спускаемся вниз. Отлично. Это я понимаю. Дадим жару Пейну. Вот тебе. Вперед! Зачем ты взял этого граждана? То же самое я спросил Акселя про тебя. Но он не лишен обаяния. Рядом с туннелем, в котором потеряли Спайда и Флэша. Когда мы окажемся рядом с логовом Пэйна, тепловой сенсор приведет нас к нему. <связывая> <связывая> Осуществляется перевозка заключенного. Ученый Вини Масароси оказался на свободе! Тебе дышится на свободе! Сюда! Скажите почему? Мне нужна твоя помощь Понятно По-твоему, я сумасшедший Бейн Я не собираюсь на тебя работать Надеюсь, ты передумаешь Мама? Винни, это ты! Эй! Убери свое лапище! Ну? Говори, что надо делать! Тронешь маму, тебе конец! Лэш и спайли все объяснят. Готов прокатиться, Вини. Когда Вини вернется за мной, ты пожалеешь, что родился. Ты слышишь меня? Давай туда. Стой! Сначала несколько требований. Капучина? Атласный берел? Педикюр? И пасту Альденте. Может для начала массаж спины? Думаю, тебе ничего не стоит просверлить еще тысячу футов. <говорит> Когда закончим, пожарим на твоих локтях Алахи. Хватит болтать, не мешай работать Торчать тут с вами не слишком приятно Наше общество не худший вариант Не забывай про Пейна Да, с ним не соскучишься И знаешь, если бы не эти стены Ты бы услышал сейчас, как он кричит на твою мать Я сказал что-то лишнее Да, да Логово Пейна наконец-то на месте Зло, которое здесь творится... Ничто по сравнению с чудовищным интерьером Хоук... Ладно, может зло чуть хуже. Я не принимаю посетителей. Это не светский визит. Сердце моего мальчика. Я бы обошла с ним помягче, поведи он себя иначе. Ха, музыка для моих ушей. Всегда приятно видеть тебя, мама Но называй меня Пышечкой Ты каждый раз портишь мне настроение э, то, что было... Забудь об этом Мы не созданы друг для друга а? А! А! Достать удовольствие, мамочки Разорви на кусочки! Осторожно! Берегись! Да будь для меня лаву, и я, наконец, буду править Лэндмарк Сити! Работать на тебя? Ни за что на свете! Подожди! Теперь этот город может стать нашим! Повсюду мое имя! Мама Росси! Мэр Лэндмарк-Сити! Мэр Мама Росси! Звучит неплохо! Вот и давайте действовать сообща! За дело! Без наших машин нам не поймать фейна пауэр ремкинг в исправности не думал, что такое может быть. Я наконец-то могу глядеть на тебя сверху вниз. Посмотрите, эти стальные трубы Пейна ведут к ратуше, полицейскому управлению и другим зданиям. И вот что Пейн хочет послать по ним. Лаву. Поэтому ему нужен Винни. Бетонная оболочка делает его неуязвимым. Это, Это его вина. Карту ему. До твоего возвращения я буду рядом с будущим мэром Лендмарк-Сити, твоей прелестной мамой. Пен, не забудь, наши отношения чисто профессиональные. Не будем терять времени, если вы хотите, чтобы эта лава потекла. Я волновался за тебя. Я не был уверен, что тебя там не раздавит. Никогда не думал, что ты из-за меня так беспокоишься. Правильно. Я разговаривал не с тобой, а со Спарки. Никогда не видела ничего более мрачного. Разве что Бейна. Мы приближаемся. Я вниз. Я с тобой. Наши костюмы рассчитаны на максимальный жар. Но там может быть слишком жарко. Только один из нас это выяснит. Мы заткнем трубы. Я понимаю, лава Шарк, наши трубы закрыты, что у вас? Наши тоже, мы в пути Вот-вот хлынет вторая волна Этой лавы хватит, чтобы уничтожить все правительственные здания Город ждут большие перемены после того, как мы с Винни возьмем все в свои руки Что бы мне сделать сначала, как мэру? Что, если сначала решить проблему мусора? Да, займись ею в первую очередь Мой сын тебе покажет! Сомневаюсь Твой Винни вот-вот станет частью лавы Еще один бум, и миссия завершена. Нет, ничего у тебя не выйдет. Кажется, ты думаешь, твоя взяла. Но сейчас от тебя ничего не останется. И минус 20 секунд. но если лава останется здесь, начнет плавиться улица над ней! Лаву нужно остудить! Водная фильтрация! Ти минус ноль! Мама! Нет! Счастливо! знаю, куда надо направить остальную лаву Босс, здания уже должны плавиться Это не назовешь сладким запахом победы Но ничего Мы лишили Пэна его логова и базы и можно не сомневаться, что он зол как никогда. Я могла бы стать мэром! Вы слышите? Вытащите меня отсюда! Придется извлечь мусор! Мэнинг! Нет! Надо убираться отсюда!